здравствуй мир сегодня мы поговорим об очень хорошей достаточно интересной лыжи на мой взгляд это одна из лучших лыж категории гиганта на ворске тесте черных лыж в Поехали. <смех> не новая модель я еще не первый раз но условия в которые она мне сегодня попалась на тест они для нее новые она для меня открылась в несколько таком новом свете и в принципе даже заставила меня по определенным образом взглянуть на категорию лыж для гиганта в определенном мысли пересмотреть мое отношение в целом к категории к ее месту в этой категории и вообще как то вот как вообще в жизни складывается все да вот я не могу то есть вот те тесты которые у меня были до этого с этой лыжи у меня там не все с ней сложилось там не все меня там не устроило там у меня были было много по ней вопросов но вот сегодня вот так вот легло не совсем идеальная трасса не, ровная, не кривая не разбитая не убитая но мягкая конец дня, по сути, тестово вот, далеко не идеальный, наверное, для гиганта условия но меня лыжа порадовала тем, что я реально кайфанул от катания на ней и кайфанул я, наверное, знаете, вот не от динамики какой-то там безумной не динамики гиганта там, неотдачливостью, там, не там тем, что там какая-то вот тут, вот там штырек. Вот я как-то ехал, и мне как-то вообще отключилась мысль о том, что там какой-то штырек есть, там о том, что это вообще за лыжи, там, о том, как она... Я просто ехал, и мне было хорошо, потому что лыжа была очень... Да, не могу сказать, что она была там динамична, но она была очень разнообразна в катании, она была очень веселая, она была такая вот реально фан, фан лыжа, то есть я выехал на какой-то там микрорельеф, на нем там реально там Быстро поперекидывал с отрывом от земли, от снега, да, потом пошел в какой-то там более длинный поворот, потом подзажелся в короткий. Все, она это делала легко. Да, в ней там, я не поймал какой-то мега-отдачи, я не поймал какого-то там, прям вот такого там, Ха, такой я прям спортсмен. Но вот эти лыжи, они у меня вдруг сформировали, такой критерий называется вот, я на лыжах на курорте. Вот реально я на них катаюсь в целый день, я понял, что, блин, вот лыжи для гиганта, да, конечно, хорошо, вот этот поворот там 18-20 метров, но, блин, ну не всегда, ну не получится всегда, ну не будет такого никогда. Вот, и вдруг у меня это пришло понимание, и я понял, что вот, наверное, вот эти лыжи, они вот как раз вот именно в рамках курорта, они хороши. Вот я на них точно буду кататься Мне будет по кайфу Я получу скорость, я получу драйв Я получу какую-то вот управляемость То есть у меня они не будут там Создавать ни проблемы там И становиться колом в узких местах Безусловно Это не значит, что вы сейчас вот увидите этот тест И скажете, о, я там вторую неделю на лыжах Сейчас куплю, у меня получится хорошо Вон там парень сказал Это лыжа для тех, кто уже катается Это лыжа для тех, кто умеет кататься Это лыжи для тех, для кого нет проблем, да, там быстрый поворот, короткий поворот, вот вообще нет этих трудностей, да, вот это лыжи для тех это не так, что вот там я новичок, но я там планирую быстро кататься, поэтому я сейчас куплю быстрые лыжи и начнется у меня прогресс в сторону быстро, но не начнется вот, это для экспертов лыжи, для это быстрые лыжи быстрые лыжи, то что то, что я говорю ранее, там маневренные, веселые, Это ну, у, тех, у тех, у кого как бы и хватает навыка маневренно и весело На мой взгляд, это одни из топовых лыж категории гиганта на сегодняшних тестах Там есть буквально еще пару претендентов на эту роль Но их там не больше трех, поверьте Но эти вот были хороши Эти были хороши Единственное, что опять-таки у меня начинается беда над тем, какой параметр в оценке ставить на первое место, какой ставить на второе, там, как вот, приоритетностью параметров, да, то есть одни хороши в другом, в одном, другие в другом я не знаю, вот вот что вот что, вот вот. поэтому я думаю что на самом деле первых мест в категории гигантов в этом году будет несколько несколько на первом месте просто они немножко в разном будут сильны и при этом это разное оно одинаково ценно для катания для обычных лыжников отличные лыжи отличные лыжи если любите скорость берите смело применяемость точно найдете не будут они у вас валяться э -э, в гараже, пылиться, потому что кататься на них негде. На них можно кататься, в принципе, на любом большом горном курорте с хорошими красными трассами. Все, я пойду за следующими. Ставьте лайки, подписывайтесь на обновления. Заходите чаще на сайт. Больше катайтесь. Пока.